для того чтобы заменить плунжерное уплотнение э, красочного аппарата необходимо действовать в следующей последовательности ну, отсоединить заборный шланг защитная крышка электродвигателя у нас уже э, снята это необходимо для того чтобы мы могли вращать электродвигатель за крыльчатку вентилятора тем самым э, через редуктор мы будем смещать первый шатунный механизм и тем самым устанавливая плунжер в необходимое нам положение. Оставив с помощью разводного ключа всасывающий клапан, мы полностью откручиваем его от блока насоса. Затем нам необходимо отсоединить сам блок насоса от корпуса редуктора. Для этого нам необходимо выкрутить два винта. Используем ключ шестигранный на 8 мм. Теперь нам необходимо снять блок насоса. Для этого будем вращать крыльчатку вентилятора. Опускаем кривошипно-шатунный механизм в нижнее положение чтобы снять блок насоса, мы должны сместить его но смещение не происходит, поскольку дроссель давления упирается в корпус редуктора нам необходимо опустить сам корпус насоса чуть ниже для этого можно воспользоваться тем же винтом и поднять еще немножко выше крывошитно-шатунный механизм. Затем опустить опять в нижнее положение. Теперь блок может свободно выйти из зажима. Затем выбиваем плунжер из блока. С помощью разводного ключа масло заревную горловину и откручиваем ее от блока насоса. После того как мы извлекли старые уплотнения, необходимо установить комплект новых уплотнений. Мы можем заменить как два кольца, так и сразу три по мере износа. Самое маленькое уплотнение кольцо устанавливается в маслозаливную горловину. Это все очень просто, вы не ошибетесь. По установке уплотнений в сам блок есть некоторая особенность. Два кольца из полиэтилена высокого давления и имеют э, разный диаметр э, кольцо меньшего диаметра установится в верхнюю часть кольцо большего диаметра в нижнюю часть насоса. С этим все понятно, но, как я сказал, есть одна особенность. Если мы рассмотрим внимательно уплотнение, то мы увидим, что они имеют некоторую форму специфическую, то есть у каждого кольца есть в нижней части его, либо верхней, если так можно сказать, некоторая так называемая куба. Вот. Если вы близко рассмотрите эти уплотнения, то вы поймете, о чем я говорю. Так вот, на кольце меньшего диаметра, который устанавливается в верхнюю часть насоса, эта губа должна опускаться вниз. То есть она была, должна быть направлена вниз, в нижнюю часть. А на кольце большего диаметра эта губа, она должна помещаться внутрь блока, то есть быть направлена вверх. После того как мы разобрались с правильным положением уплотнительных колец в блоке насоса, кольца можно установить. Для этого используем молоток. Можно использовать э, старый плунжер, вот, либо специальную оправку. Ну, если такой нет, мы используем, как я сказал, старый плунжер. Установили кольца. Внесли небольшое количество масла, чтобы они легче входили в блок. Ровно установили. Забиваем молотком, не боимся. Они могут туго входить. Это не страшно. Так и должно быть. Также мы поступаем и с нижним уплотнительным кольцом. после того как мы установили уплотнение устанавливаем масло заливную горловину зажимаем ее с помощью газоводного ключа затем устанавливаем плунжер для этого смажем его небольшим количеством масла чтобы он легче устанавливался Стараемся расположить хвостовик плунжера таким образом, чтобы он у нас мог соединиться с зажимом хвост... с кривошипно-шатунного механизма. То есть так, как это было у нас изначально. И забиваем его молотком. Операцию установку плунжера проводим в тисках, поскольку плунжер устанавливается очень туго, в данном случае у меня плунжер уже вынимался и устанавливался несколько раз для демонстрации, поэтому он уже ходит свободно. На самом деле он будет забиваться у вас очень туго, в этом ничего страшного нету. Затем мы устанавливаем обратно.